Булька моя, полети мои, поезд ⁇ нечки. Давай кого? Кого мы будем снимать? <связь> И брюха. И брюха грязные И Грязные брюки. Да я тебе подлежу, так. Я Ой, так Ой, я хочу так Ой, я хочу Хорошо. Куча мала. Ну, Ты уже полка. Ты куда у фолка чип? Тише сильнее. Ой, хорошо, как. Вот тамана цвет непонятно. Он темный будет. Цвет. Он потом ближе к мачу будет. темно бурый. Мать-ка, мой мать-ка, чё я целовала будила мой Все друг друга откидывают, нам наша чтоб поцеловали. Я? Ничего, чё У нее прям черная, видишь? Угу. Красотечка моя. Красотечка моя. Красота моя, такая. Мама, такая красивая. У тебя-то, конечно, самая красивая, да? Да, Звезда там, звезда. А там. Глав, первочки как. Вот. О, грудище. смотри, какая у нас. О, чемпион. Тать, кто украл? <смех> Что ворвется? А? Хозяйка Медной горы <смех> Вот эта красавица все тащит Ворвется Красный детский сад. Ой, Ой, Атаман, атаман надежа, вот атаман надежа, вот мальчик, да, красавчик мальчик, Хорошка. Это <smelling> а. <бирается> с кем атаман у нас? Атаман с, с Арагви. Арагви? Да. Метель от атамана. его всегда бьет. Ну девочка Торва Ну, оторва это у нас вне конференции. Она главная шука в семье. Сидит красотом, не победили, да? А там он. <социт> <социт> <социт> а эти две лоботрезки даже дерутся лежа. Сейчас батарейка кончится. А будет батарейку на заряд поставить. Это таман идет. Вот. Вот красавчика таман. За Атаманом кто сидит? Арагви? Агава? Агава сидит. Копировальные дети. Альмирку, Альмиру обидели. Торва и Арагви самостоятельная женщина.